Всем привет, перед вами самый везучий аккаунт из тех, что я создавал за последнее время, вы можете видеть калику навсегда, да это не монтаж, почему я здесь? Дело в том, что прямо сейчас на аккаунт придут еще полторы тысячи кредитов, и я попытаюсь выбить Ставерк Тар 21, тот самый легендарный имбут 2013 2014 года. Чтобы сравнить его с нынешним бой, это Крис Супер в я думаю, он в представлении не нуждается точно. Знаете, хотел найти такое место, где Таварк будет еще рулить, и вспомнил о новичках. Это место поистине уникально, да надо, там достаточно, сейчас покажу маленький фрагмент, где вы сами все поймете, это d 17 Смотрим по сторонам. И это щеточки и ромбики в 2018 году, на их фоне я сейчас оказался как-то средненько, я не знаю, но пока что обо всем по порядку, Кручу Таварк которые все еще не хочет падать навсегда, судя по всему, уже 128 кредитов последние остаются. Еще, видимо, на две коробки. Кстати, помните, как было скалик? Она с последней коробки упала, интересно? Нет, только на один час. Но мне этого хватило, если честно. Я, кажется, понял, почему нельзя рассчитывать на товар ктара. Это не ваншоты в голову, только посмотрите, как это работает. И примерно вот так может выглядеть мозголом, сделанный из Ктара. Третьего, и смотрите, прикол. Но на самом деле все не так плохо было, потому что новички настоящие были в игре, и конечно по ним в голову он ваншотил, залетало просто великолепно. Казалось, что это самое лучшее оружие для этого. Режима особенно на командном бою было много, и вот здесь я почувствовал настоящую мощь этого Ктара. И мне оставалось проверить, как же обстоят дела при игре с ним уже на ветеранах. Попробуем также стрелять по головам. Правда много патронов уходит, если честно, по ощущениям даже гораздо больше, чем с любого другого оружия здесь их надо экономить стараться, потому что перезарядка блин очень долгая, но вот кое-что меня все-таки удивило, это реакция людей на убийство Сктара. Что на ветеранах, что на новичках, она примерно похожа, смотрите. Но все-таки предлагаю вернуться к новичкам и посмотреть на самую лучшую серию, что мне удалось сделать с Ктарчика. Я старался экономить патроны просто по максимуму и играть именно от этого, но при этом сделать как можно больше убийств. Уже минус 2 есть, но 16 патронов улетели, как будто их и не было. Тут еще один был. 8 патронов. Боже, это халява, о которой я даже не мечтал. Вот именно так, минус 5. А теперь для сравнения ветераны, кризис, супер кастом, с глушителем, между прочим. Просто с бедра. Здорово. Блин, где-то я это уже видел. Вот и пришло время показать наглядно, насколько Крис кастом превосходит товар Ктар. Это 5 попаданий через самую защищенную руку, при этом Ктар справляется только с 8 попаданий, из-за этого стрелять по телу с Ктарчика становится просто бесполезным занятием. То же самое с фаншотами в голову Крис кастом в ваншоте даже с глушителем, причем расстояние такое приличное, а Ктар... Даже с пламякосителем в упор с этим не справляется. Поэтому крутить его вам я не рекомендую с коробок удачи за это Тем более, что ваши враги, скорее всего, будут играть какими-нибудь крестами, как я, например. С скорпионами, дезертеками, которые ваншотят в голову и рассчитывают чаще всего именно на это. На ваншот. А на что рассчитывать, если играешь с Ктаром? Я не понимаю. А теперь смотрите, что у меня для вас есть. Это 40 пин-кодов совершенно разных. Оружие, випки, кредиты, все что угодно, камуфляжи. И давайте сделаем так. Как только на моем канале набирается 470 тысяч подписчиков, это всего лишь плюс полторы тысячи. В своей группе ВКонтакте я сразу же публикую пост с итогами этого конкурса. То есть 40 победителей. Самое главное условие для участия. Просто подписка на группу и лайк под самым первым постом, вы сразу поймете. Ну и справа еще один интересный ролик. Посмотрите обязательно. Пока.